Как я тебе должна поверить? Только на практике. Ну, извини. Нет, это, короче, как подставка. Как вот женщины, вот, допустим, сидит мужик на свидании, рассказывает, говорит, со мной так круто в сексе. Mm -hmm. Ну, то есть ты как бы... И ты такая, например, сидишь и думаешь такая, типа, ну, раз он так говорит, значит, так и есть. Ну, нет, наверное, да? А как обычно происходит? Если он так говорит... То, скорее всего, наоборот все, да? Да. Yeah. <laughs> Так это мы тебя спрашиваем, как ты можешь ее или меня, ну ты любую женщину абстрактную, допустим, убедить. Как ты, ну ладно, я нет, не, не буду смущать. Есть, смотри, как ты можешь убедить меня, что с тобой будет круто в сексе? Мы сидим на свидании с тобой. Я уже поняла, что ты умный, там какой-то еще. Вот так делала, Там какой-то порядочный, надежный. Вольво. Как ты меня убедишь в этом? Да, слушай, хреново, да. Ну, Но тогда бы. Невзначай, и мы сразу, да, да. были подруги, знакомые, ты постоянно с кем ты общаешься. И поэтому, значит, ты классно трахаешься. Или если у тебя это хреново было, то Нет, если у меня есть подруги и знакомые, их было достаточно много, то это говорит о том, что я, допустим, хорош в сексе. Может, это говорит о том, что я олень, которого берут на все вечеринки, чтобы он за все платил. То есть, ну, это как одна из сотен версий, о чем это мы... Планета один на один. ты не с ним отношения. Слушай, я бы сказал, я бы Нет. так на споты появился, да, что просто, допустим, я очень хочу, это чувствуется. Это чувствуется, Как это чувствуется? Ты вспотел и пахнет, что ли, или не знаешь? Как это чувствуется? Вот тебе, ты, вот слушай, что тебе говорят люди. Ну, то есть, ты, ты на свидании общаясь со мной, ты должен меня правильно там кинестетить как-то еще. То есть, причем разговаривать про секс, причем, ну, допустим, там рассказывать, что ты знаешь, я там буду тебе делать массаж, то есть, в это время ты сидишь там ее вот, сквозь блузку, там что-то, буду вот так, вот так. То есть, ну, как бы тут разговоры об этом правильные, плюс э -э -э, демонстрация, скажем так, этого всего. И кинестетика. Почему-то тебе в голову это не пришло. А ты будешь меня трогать, вот, ну, да. допустим, точно? Трезвый ты сидишь на свидании и прям. Девушка очень-очень тебе нравится. Ты там, вот смотри, вот эта баба, которой ты сейчас месяц не мог позвонить. То есть ты приходишь на свидание и говоришь, так, Люда, Или как? Ты же не да, будешь? Это, это даже было, я приехал там просто повидаться неодолго, там заехал к ней. К ней. Ну, я тебе говорю она, про она, женщину, она, которую... которая тебе действительно нравится. Вот ну, к ней. Вот ты же говоришь, она не хотела на свиданку или все-таки выясняются другие нет, подробности? Нет, она просто мы раз увиделась, потом я не тяжело, что было разваливать. Тихо, тихо. Вот сейчас все меняется, вся картина. Я вначале думал, может, я один тут что-то думал, что ты говоришь, типа, ну, у вас даже свидания не было, потому Это что ты было ее не свидание. вызвал. Она села с подругой, я просто хотелась увидеть, а от нее приехал. Хорошо, я смотри, не ты не ее все-таки вызвонил, получается, да. до этого. Да. Она, ну, она тебе перезвонил, говорит, я не могу ответить. Ну да, и потом. И потом что было? Она говорит, приезжай, или ты говоришь, я приеду? Как было? Нет, я спросил, чем занимается, вроде мы договаривались там на вечер, но я там занимался своими делами, там лезла подруга, они увиделись, купили ну, просто пиво, я сказал, я приеду просто на тебя посмотрю. Прям так же, я приеду или можно я приеду? Как да, ты говоришь? Да, да. Как было? Можно я приеду? Нет, не было, можно. Ну хорошо, она говорит, приезжай. Да, я. Ну, то есть, как они с тобой общались? Ты заплатил за них? Нет, ничего такого Может, не было. они тебя просто хотели чтобы ты Нет, приехал? Нет, просто пообщался, они пили пиво и дальше поехал. Сколько ты пообщался? Мало, там, минут семь или А что ты ее не выдернул от подруги? Ты же к ней приехал. То есть можно было сказать, там, я сейчас подруга, я сейчас тебя на минутку, да, то, ну, как бы ты же повидаться приехал. Раз ты ее выдернул, отдельно пообщался с ней. Ну, там, возле толчка где-нибудь. Ну да. просто я имею в виду, что смысла в твоей вот этой акции, то есть, не было. Ну, приехал ты, то есть, и что, повидался ты. Нормально пообщаться вам не удалось, потому что она все равно была с подругой. Ну, да. ну и что тебе это? Потом после этого, короче, ты говоришь, ладно, я поехал, я поехал, все пока-пока. И после этого ты ее уже не вызванивал. Ну, Или да. вызванивал. После, после этого я один раз набрал, там был... Ну... ну, с тобой сложно общаться. На тренинге мы бы тебя... Это, блядь. Немали, короче. Потому что ты... То да, то ну да, то то есть, ну как бы, если ты врачу говоришь, ну, нечестно, то вряд ли он сможет тебя вылечить, ну да там, тогда или ну да, то есть ты после этого ее вызванивал, я позвонил и был ну, один, да, один раз. Ну да. Тогда сейчас становится понятнее, почему, может, она никак не, это, не реагирует. И она потом уже не перезвонила. Не... Значит, вот в том момент, то есть, смотри, до этого она перезвонила, извинилась, сказала, извини, что я не взяла. То есть, значит, она была заинтересована тобой ровно до того момента, пока ты не приперся туда к подруге. Там произошло что-то или чего-то не произошло, ну, я так сейчас думаю. В какой-то момент вот, вот там она подумала, нет, что-то не то. И поэтому перестал вызваниваться. Если бы там было все круто, ну, я думаю, если бы ты хотя бы ее вытащил от подруги, отдельно с ней где-то там постоял в коридорчике, то было бы... Да я попытался это сделать, я так скажу. Я говорю, давай, ну, спустись ко мне, ну, ты она под рукой будут типа, выделить. Не, ну, спустись, приди, забери. То есть ты до нее перекладываешь ответственность. Какой ты умный, блядь, никакой ты не умный. Ну, то есть, как бы я, как женщина, хотела бы, чтобы ты пришел, сказал, иди сюда, там, со всеми познакомился. Показал какой-то классный, раз и, типа, и украл ее ненадолго, потом обратно вернул, сказал, смотрите, все в целости сохранится, проверяйте, все на месте. И последнее качество, почему я тебе должна дать? Скажи, зачем я вообще приехал просто? Пять часов ехал в Сочи на машине, чтобы... Ты просто... Ну, как бы все сидят, молчат, а ты сам что-то спрашиваешь. Поэтому ну, я могу с тобой не разговаривать. Да нет, нет. Как иногда люди приходят на консультацию, а уходят более грустные, чем до нее. Да. Потому что вопросов появляется больше, чем ответов. И они такие... Бля". Типа я-то думал, что вот тут надо э, чинить. Оказывается, в другом месте сломалось. Давай еще один одно качество. Качество, почему... почему ты, Данил, можно тебя попросить? По я что-то сегодня как, этот, как алкаш. Спасибо большое. А то мне туда просто пролезать. и, Тем более я сейчас в роли женщины. Я сейчас пойду за раз меня. Большой опасный человек сейчас. Не дай бог, мне накинется и будет засасывать. Типа последнее качество это решительность. Короче, раз и напал такой. Спасибо. я думал, ты попросил чтобы я показал, как это делать. А, сейчас Данила зарядил, короче, чтобы он меня нашел обнял. Что Давай последнее качество какое? Почему тебе должно дать? Ну, блин, ты не пожалеешь то, что все общество было, да? И ты не пожалеешь, это какая-то позиция снизу, блядь. Позиция снизу. А, ну да. да. Мессик какой-нибудь подходит, какой-нибудь по Тушнице. И говорит, ты не пожалеешь. Там, поехали со мной. Он говорит, ты что? Дебил что ли? Ты же низкого роста. Ах, а, да, я же низкого роста. Ну я просто пример привел. Не знаю, может Леонель месяц так и общается, хрен знает. Там даже не про бабки, про то, что он скажет. Ну типа она скажет: Я не появлюсь. Да пошла в жопу, я пойду футбик играть, короче, потому что ему нравится футбик играть. Качество, качество, качество. Мы от, сейчас отвечаете вопросом на вопрос. Мужчина, какое качество? Я пошла уже, все. Помощь Спрашивает помощь друга. Помощь. Ну, это вот просто тебе так, значит, надо позадуматься вообще. Ну, то есть они должны быть. Они Не должны... знаю, может, ты, любое это должно быть твое, твоя уверенность в том, что ты охеренный. Понимаешь, они может быть наружные, может, внутренние, может, кто-то говорит, ты, я красивый или, не знаю, я там сильный, я там умный, то есть не знаю, я там не знаю, что-то еще. То есть просто сам факт, чтобы ты их легко называл. Пока ты не будешь считать, что, ну, как бы, ты вообще охрененный мужчина, ты будешь идти туда, и все равно так или иначе будет вот эта позиция сверху э, с тебя, снизу, вернее, вылазить. Давайте вопросы, ребят. Вон там сидят парни, которые еще не такие. Простор, а, простор. Спрятался, короче. Я такой говорю, вон сидят парни, он такой... Город, Сочи, да, вот, э, по поводу, э, у нас осталось 25 минут, короче, да. Курортного соблазнения. И в знакомство с соблазнением, так как э, особенность в том, что там бывают знакомые с девочками, 2-3 дня они уезжают, день-два, а, учитывая еще, что работаешь, в свое время ты на отдыхе, даже у тебя нет курортный образ жизни. И вот, ну, какие-то твои э, мысли… Том, не, они уезжают и что? Нет, секс до этого с, с, у, них, у тебя с ними происходит. Но вот бывает время, когда... Ну там проще, потому что они приехали отдыхать и там меньше всяких заморочили в голове. Ну вот. Вся особенность... Ну вся особенность в том, что там, грубо говоря, этот противник более настроенный. И ну, тем более, ну то есть на курорте проще, если коротко, нет никаких особенностей, делаешь все то же самое, просто ну, там, допустим, меньше каких-то проверок, меньше каких-то там возражений, меньше чего-то, Ну, если ты все нормально делаешь, у нее более, там, скажем, ветреная на тот момент голова. Почему я не люблю вот эти курортные интенсивы, как некоторые проводят тренеры, потому что там проще. А когда эти парни возвращаются с этого интенсива, приезжают там в обычный в город, там какой-то, где суета, проблемы, дела и так далее. И ему самому сложнее, и девушке сложнее, ну так скажем, более сложно реагирует. Да, да, и ну короче, там проще. А другой вопрос, что тебе надо? Ну ты говоришь, вот она уедет через три дня, как бы, не знаю, приедет не в гости... Купи ей билет, то есть в чем, в чем проблема? То есть скажи, ты хочешь, ну, приезжай еще, я тебя приглашаю в гости. Вот, не знаю, купи ей билет там какой-нибудь на самолет. Ну, предложи так сделать, я не знаю. Не успеваешь заинтересовать, то есть, там, буквально. Я сейчас не про это. То есть ты что там хочешь? Но ну, если потрахаться, то все очень просто. Если девушка понравилась, как бы, если ты скажешь, я хотел бы тебя увидеть, давай я тебя встречу, там, не знаю, вот тебе гостиница, то есть, ну, чтобы она понимала, что ты. Да, но ну, все равно вы, наверное, в этой гостинице вдвоем окажетесь, но не суть. То есть ты проявился как нормальный мужчина, потому что когда ты, если ты будешь ее мужем, ей бы хотелось, ну, чтобы вот муж вел себя вот так. Ты, когда говоришь, решил бы твои проблемы. То есть муж, который говорит, так, что ты там это на поезде поешь, как дура, давай это. Ну, то есть он ему нравится заботиться и облегчать жизнь, например, своей жены. Ему от этого кайфово, не потому, потому что муж-то он уже все. Ну, так сказать, там уже не ради секса, а потому что вот ну, он считает, что так. И если там будет женщина, ориентированная на серьезные отношения, а не на просто потрахаться. То есть у меня женщина, приезжающая на курорт, она хочет потрахаться, но желательно, чтобы потом еще... Да, вот. она подумает, если ты ничего не предложил, ты говоришь, вот, ну там, я уезжаю. И ты такой, ну ладно, ну и нахер мне такой мужик. Или ты бы сказал, она такая, может, уезжать, потому что у нее деньги кончились. Ты бы сказал, бля, давай еще на два дня, оставайся. Это, ну, сейчас все решим, решим твои проблемы, зовешь друга, она, он решает ее проблемы и это. Ну, то есть, как бы вы такие интересные, как бы вы, ну, это не, можно без денег вообще абсолютно, как бы, заниматься сексом с красивыми женщинами. Другой вопрос, что ты хочешь, как бы. Вот бывают какие-то обстоятельства, от которых, которые от тебя не зависят. Вот она уезжает. И тут хочешь, не хочешь, но в принципе, если у тебя есть определенные финансовые возможности, ты можешь, скажем, продлить для себя, ну, в первую очередь, ее пребывание здесь, чтобы, ну, ты же для себя это делаешь в первую очередь. То есть не надо думать, что это вот для нее, для того, чтобы вот ей там понравиться. Нет, ты просто хочешь ее трахнуть, а может быть потом жениться. И ты говоришь, так, как ей, ну, значит, я сейчас ну, там, сниму ей отель еще на два дня, не знаю, хочу, чтобы она осталась. Те, которые ничего не, не это не говорили ребята как у вас дела что пришли грустить и сидеть константин райкин угу. как тебя зовут не сейчас я вот константин райкин ты ты у нас на практике был как тебя зовут сашь ты прям вот ну это тебе некомфортно не комфортно, это ну, я, ну, я понял не из-за кондера вообще может что-то да, как дела Саша? сколько тебе лет? тридцать девять, двадцать дней? не, я просто спросил, я не расслышал, mm -hmm. а что делаешь, yeah. ну чем занимаешься, mm -hmm. прикольно, потому что там общаться с людьми, ну, как сказать, не надо, да, то есть вот такие люди, ну, скажем, шизойный тип личности, это сейчас не обзывательство, это просто терминология, они выбирают часто профессии, там, там мануальщиков, такие спокойные, скажем, немножечко такие отстраненные от ä, общения большие ну, да, есть... Они все равно как-то, не, ну там много, но там оно как-то, сказать, в твоем мирке. У тебя есть кабинет, наверное, да, да приходят люди, там тебе комфортно. Я ну, нихера ты вообще, непростой выносить терапевт А что ты пришел? Да? Да. Прости, что меня посмотрел уже. Спроси что-нибудь, не знаю. Ну, или, то есть как бы ключевой посыл такой, чем я могу тебе помочь? Просто ты сидишь и, допустим, раз и молчишь. Ну, если я могу, я тебе чем-то постараюсь. Не, вопросов, наверное, нет. Я так... Сделать... А с женщинами как у тебя? Ну, не знаю. ну только честно. Так, ну... Никак, да, то есть, нормально. Нет, ну я не знакомиться. Встречаюсь там. Сильные такие тетки, да? Ну, не ну взрослые, а в смысле, они всегда, старше тебя? Они всегда старше. Суки такие вот. Блин. А как так получается, ты с ними где знакомишься? Я? Ну, в Тиндере, допустим, да? Нет, с... А где? На работе, там, в а как так получается, что ты вот хотел помоложе, она опять старше тебя оказалась, если ты с ней знакомишься? Хотя а устраивают эти тетки. <му producer> а что делать будем с этим? <ну <dubbed> что делать-то будем с этим? <му fech> Хороший вариант. Ну я имею в виду, может пора перестать там не знаю знакомиться со старыми тетками, начать с молодыми хотя бы. Ну то есть найти какую-то себе там по душе молодую хорошую, не знаю, создать семью. Ну, пока еще там, не знаю, повстречаться.